Ну что, ребятки, новый день. Я проснулся. Пожалуйста, завтрак. Да, он скромный, да, он такой скудный. Ничего особенного нет. Но сам факт того, что вот за тобой ухаживают, тебе, видите, ложечки, вилочки, пожалуйста, булочку с утра. А? Мелочевка, да, это совсем ерунда. Ну, слушайте. В Америке в некоторых кафешках и такого нет. В Америке тебе пишут брекфест включен, но потом говорят: извините, ковид. Извините, брекфеста нет, понимаете? И цены совсем другие. Поэтому я в восторге. Водичку, пожалуйста, говорю, водички хочу. На тебе водичку, на стаканчики. Ну, то есть такой блин сервис. Так все, все, так они трепетно, понимаете, относятся. На, на, на, мы тебе принесли. Да, есть и негативный момент, о них я тоже расскажу. Там я вчера, например, был там, в кафешке, мне говорят, да-да-да-да, -давай, давай, давай, давай, парковка бесплатно, пожалуйста, давай заходи к нам в кафешку. Я зашел, а потом говорит, а за парковку оплати. Блин, дело не в деньгах, ребята, абсолютно дело не в деньгах. Я они там чаевые, блин, больше оставил, чем эта парковка стоит. А в том, что просто отношения. Зачем меня обманывать? Ладно, вот завтрак. Ребятушки, смотрите, смотрите, где-то впереди мигалки я видел. Вот, видите, автомобиль просто черный, Lexus едет, кажется, за Мерседесом. Не знаю, видно вам или нет, и в него мигалки. Его, кстати, никто не пропускает, молодцы, молодцы, турки. Вон, видите, он во все ряды пытается, включил мигалку на крыше. Не знаю, видно вам или нет, но он уехал, я хотел за ним поехать. А, нет, это Renault, он там поехал. Интересно, что это мигалки еще... Еще на кого-то производит впечатление, что ли. Глупость какая-то. Смотрите, парни стоят. Видите, два. Попрошайничает. Мужичок берет там, бутылку воды дал, видели? А вчера вот такие парни за мной просто шли. Представляете, я в обменнике деньги менял. И один парень увязался, маленький. Пожалуйста, ну пожалуйста, ну дай, ну дай. Всю дорогу за мной шел. Короче, вот так вот, прям вокруг. Я думаю, сейчас он меня что-то вырвет убежит. В итоге, пока два, какие-то две вот такие монетки. Я не знаю, сколько они. Реально, даже не знаю, вот такие вот две монетки Пока я ему не дал, он не отстал Еду в центр Стамбула, ребят Выехал из отеля, заселяюсь в Новый, сейчас вам покажу Вот опять, ребята, смотрите Вот красавец, молодец, что не пускает Я думаю, это полиция едет А это нифига не полиция, видите? Напишите, ребят, в комментах, пожалуйста Насколько это вообще легально, насколько это законно Просто Мерседес майбах едет Нацепил на себя мигалку Номера у него, а может быть они какие-то консульские номера не знаю. В общем, напишите, ребят, ваше мнение, кто в курсе, кто, может, местный, подскажет, надо им пропускать, не надо их пропускать, как там по закону. И в России вообще надо это делать или не надо сейчас? Наверное, нет. Походу, это реально какой-то прикол с этими мигалками, их никто всерьез не воспринимает. Вот только что он ехал впереди, блин, куда ехать, непонятно. Только что он ехал впереди, его тоже другая машина не пускала. То есть так вот, как от полиции, здесь никто не шарахается. Видимо, это фейковое, и все местные об этом знают. Вот он, я его догнал, ребята. Майбах S560, номера обычные турецкие, только как-то выделены они... А, нет, там тоже точно такие же номера, видите. Обычный номера, 34-TK4404. Давай лети, чувак. Мы за ним, давайте поедем. Куда он поедет, посмотрим. И все, и где твои мигалки? Что, не помогут они тебе здесь, да? Видите, Ребят, сколько здесь машин такси? Вон там черное такси, вот такси, сзади желтое такси, еще одно такси, и вон еще желтое такси. Я не понимаю, кого они здесь возят, Чуть их так много, как в России ментов, блин. Просто на, на одного человека по три автомобиля такси. Интересно. И вождение, конечно, отвратительно. Смотрите, весь тротуар занят, весь просто тротуар занят. Тут вроде еще пройти пешеходом, а туда дальше нет. И просто машина вот так понакидано, людям надо, они берут, бросают и идут дальше. Им надо кинуть, они кидают. И вот так вот все влазят, никто не пропускает, без поворотников. Это, конечно, немножко, ребят, напрягает, но, наверное, к этому тоже можно привыкнуть. Ну вот, например, берет на аварийку, встал. Блин, я уже отвык от этого, ребят, правда. Я, кстати, ребят, что-то не понимаю, как здесь вообще парковаться где парковаться, оплачивать, не оплачивать. Мне сейчас надо в магазин подъехать. Мигрос называется, я узнал какой-то магазин продуктовый, там вроде бы все можно взять И продукты, и все, что нужно Но что с парковками делать, я не понимаю Как вообще, как бросать тачку, где ее бросать Вообще не понимаю Сейчас буду что-то думать Ребятки, жесть, конечно Непонятно, как встал, но вроде бы Вроде бы ничего не нарушаю В принципе, вот отсюда дорога идет, даже если здесь запрещающий знак То я ничего не нарушаю Да это не запрещающее, это, смотрите, колбаса какая-то направо перечеркнута то есть, в принципе, я даже ничего не нарушил. Наверное. Наверное, ничего не нарушил. Ладно, где-то здесь магазин есть рядом. Сейчас я узнаю. Блин, ну прикольно. Смотрите, такая атмосфера классная. Ой, я маску забыл. Сейчас надену маску. Шашлык, видите, здесь делают. Шурму. Где-то здесь с магазин есть. Смотрите, ребят, надо сказать, что сегодня у нас понедельник, рабочий день, и народу прям значительно больше. По выходным очень мало. А еще здесь я узнал. В 22, кажется, часа комендантский час начинается, и никого на улице нет. А туристам можно. Туристам можно. Такая история. Блин, парковок вообще нет. Вот это что ли Мигрс? Я думаю, это торговый центр. Это реально Мигрс? Прикиньте. Блин, как я расстроен. Мне нужен был магазин, в котором я могу много всего купить, побродить, походить, погулять, как Walmart в Америке. Не сказали, ну, в Мигресс иди. А Мигресс это что-то вообще не то. Я нашел все, что мне нужно. Вот здесь душевые принадлежности. В принципе, здесь все есть. Магазин довольно маленький, прям буквально. Буквально, вот видите, вы, уже выход вон там. Но... И главное, меня цены, конечно, удивляют, смотрите, даже баночка Coca-Cola 22 лира. это значит 24 рубля, это сколько, 30 центов, в Америке 2 доллара стоит, 2 доллара, то есть 150 рублей, а здесь 24 рубля, сок, например, ну вообще все что хочешь, вот, например, сок 5, 5 лир, 50 рублей, долларов даже нет, в Америке 3-4 доллара, вот сок, например, 6 лир, 1 доллар. Ну, блин, таких цен вообще нет. Это вообще законно, ребят, как думать? Какой-то мост, смотрите, туристический. Нет, это не туристический, это мост рыбной ловли, так его назовем. Я проезжаю. Ой, а сколько с той стороны. Смотрите, сколько рыбаков. Видимо, действительно, что-то здесь ловится. Нужно пешочком пройтись. Знаете, ребята, в чем большой недостаток аренды жилья в центре, да, в самом центре, вот куда я сейчас еду? В том, что там нет парковок. Причем даже... Платных нет около отеля Просто отель говорит, мы не предоставляем парковки Платных у нас тоже нет Причем в другом отеле я смотрел два отеля Там была парковка платная хотя бы Но этот отель вроде бы самый лучший По рейтингу прям Популярный он в принципе Мариот называется Поэтому я думаю, что я сейчас туда приеду Найду где-то парковку, буду искать полчаса Но найду, может быть, платную хотя бы Как раз договорюсь, где я могу ночью машину оставлять И поеду пообедаю Примерный план такой, ребят, на ближайшие полчаса. Вот ехал, ехал, ребята, просто раз и все, и все. Дальше мы не поедем, потому что машины здесь стоят. Понятно вам? Вот так, машину встали, и мы не можем ехать. Круто. Ребят, смотрите, такси, такси, такси, такси, такси, такси. Вон такси тоже. Может быть, и реально это, в принципе, просто как бы необходимость ездить на такси, потому что вот я сейчас на машине, а смысл какой? Да. Наверное, я все-таки ее сдам. И проще реально на такси, потому что если я буду жить в центре только, то только либо пешком, либо на такси здесь. Если оно так часто здесь ездит. Правильно, ребят? А сейчас я, в принципе, всех друзей своих встречу из аэропорта. Но я, в общем-то, так и планировал. Сейчас вот ближайшие, там, скажем, пускай пять дней я всех-всех-всех встречу, привезу и все, наверное. Я думаю, так. Это просто жесть, ребят. Таксист только сейчас туда поехал, я хотел за ним, потом 40 кирпич висит. То есть, блин, здесь надо... Не на таксистов смотреть, а на навигатора. Навигатор тоже может завести, короче. Я не знаю, ребят, мой отель здесь, я не знаю, что делать. Куда-то уезжать и на такси оттуда приезжать, но ну, это просто полная глупость. Что делать, сейчас введу паркинг, Может сказать, платно есть. Потому что, я думаю, сейчас заберут быстро отсюда тачку. Что делать, непонятно. Туда вроде как поворот запрещен или не или разрешен, не знаю. Меня ведет сюда, поедем вместе с вами. Ну, ладно, что делать. Что делать, ребята, что делать? Я не знаю, что делать. Расслабиться, мне кажется. Надо расслабиться, самое главное. Вот. Едем дальше. Все парковочные места, нормальные, которые платные, да, вон там есть номер телефона и все они заняты даже одностороннее движение вот здесь и даже видите машины все на односторонние мотоциклисты все туда едут таксисты тоже все туда едут видите он видимо хотел сюда зарулить просто жесть вот это движение Вот это движение пешеходы еще вылазят постоянно как как ехать я вообще не понимаю а мой отель вот он где-то здесь уже мне надо о парковку может и здесь встанут? блин она короткая черт надо машину было маленькую брать но попробовать можно Прикиньте, что, ребят, я влез сюда. Офигеть, я влез сюда. Вот это я герой. Вон, смотрите, туфли здесь же продают. То есть я сейчас купил туфли новые и пошел в отель. Круто. Круто, пойдемте в отель. Что думаете, ребят, можно здесь стоять, нет? Вроде бы движение в ту сторону, а знаки, ну, если судить по российскому законодательству, должны быть где-то выезжай с этого перекрестка. Этих знаков нет, соответственно, наверное, я на правой стороне дороги, в отличие от этих ребят, уж точно стоять могу. Вот это я даю, вот это я местечко нашел. Так, ладно, идем сейчас в какую-то я кафешку нашел. Кстати, ребят, вот вы как считаете? Я кафешку беру, ввожу в Гугле, И у них здесь везде сумасшедшие рейтинги. У каждой кафе большие оценки, очень много комментариев. Вот здесь 3700 комментариев. Но ну, возможно ли это? Я понимаю, что в Турции, конечно, много людей путешествуют, но неужели это правда? Ну, прямо вот 3700 оставили комментариев. И так везде, понимаете? Дальше, здесь смотрим, 800 комментариев Вот здесь вот пятерка, пять комментариев и пятерка у них стоит оценка Но ну, вот я сюда и пойду давать. Красивый такой райончик, но здесь же почему-то мусор лежит Здесь на реставрации дома, а вот здесь какая-то организация Стамбул Валилиджи А моего кафе нет, оно здесь должно быть Его куда-то дели, перенесли видимо Ладно, пойдем дальше Так, ребята, нашел другой кафешку, идем в сторону нее. Слушайте, я сейчас посмотрю, сколько здесь до аэропорта доехать. Вот смотрите, такси Yellow 15, 152 лиры, 152 лиры, до 200, пускай даже 200 лир. Умножаем на 10, получаем 2000 и делим на 75, получаем где-то 25 баксов, да? Ну не так дорого, слушайте, 25 баксов с аэропорта доехать, но никакой нервотрепки вот этих вот тырок-мырок, нигде тачку не поставить. Я думаю, действительно, надо ее будет сдать. Сейчас всех быстро развезу и все. Дешево, дешево, такая вот красота. Миско. Конкуренция у них, конечно, невероятная. На каждом углу, ребят. Видите, видимо, на всех хватает клиентов, что ли, если они продолжают торговать. Вот смотрите, сумки оригинал. Видите, оригинал, Hugo Boss, все, что хочешь, Armani, все, что хочешь, все оригинал. О, смотрите, как вкусно выглядят апельсинки, мандаринки. Наверное, сейчас там и возьмем. Так, здесь у нас что, полиция стоит с мигалками. Зачем, почему, непонятно. Магазин сладостей, пожалуйста. Но я иду, ребята, на верном пути. Хочу суп. Обед, надо есть суп. Надо питаться как человек. Турецкий человек. И пить много чая. Вот, смотрите, костюмчики. Что за цены? Давайте прицениваем. 249. Это что, 2500, тысячи, Да. Смотрите, пиджачо, ну, типа там, пиджачо, как он называется, 99, то есть это 1000 рублей всего. Угу. Вот такие пальтишки всякие есть модные, но мне особо в нем негде ходить, поэтому идем дальше. Мне кажется, дошел до своего кафе, ребят, вот здесь оно располагается. Сейчас пойдем туда прямо. Тарихи Эминон он называется. Ребят, судя по гуглу, это заведение просто топовое. Посмотришь на него и прямо хочется день рождения здесь встречать пришел, абсолютно ничего особенного, ко мне никто не подходит, снаружи постоял, потом вроде пустили. Знаете, положили буханку хлеба, а мне ее что делать? А, они ее немножко не дорезали, я понял. Ну ладно, ладно, не будем, не будем докапываться. Я, главное, у меня, мне на самом деле реально даже не главное, как оно выглядит, главное, чтобы было вкусно. И вроде бы, сейчас попробую супец, ну типа как гороховый обычный суп. Я говорю, есть суп? Он говорит, суп? Конечно. Парень берет, показывать на сальмон, на рыбу берет. вот сальмон. Я нет, суп. Он говорит, что такое суп? Я начинаю с ним в крокодилы играть. Я говорю, ну вот, суп, его пьет. Он говорит. Потом я беру в перевожу. Суп это черб. Чорбан. Чербин какой-то. Он говорит, а, да, есть. В итоге я суп заказал и еще что-то. Ну, у них тут на гриле вроде бы они готовят. Сейчас они должны еще приготовить мне какое-то там мясо. Посмотрим, попробуем. Ну так красиво, кстати, внутрь на самом деле. Просто я тут один, тут свои люди сидели. И кальян, ребят, есть. Обязательно кальян у них в каждом заведении. Ну ладно, кушаю суп и пью чай. Все классно. На улице немножко прохладно, поэтому сел внутри. Короче, ребятки, я уже думал, что мне не принесут мою курицу. Однако не просто курица, еще и здесь лавашек, курица. Рис и салат еще отдельно принесли, и еще лаваши, короче, лаваши у них в избытке похоже. Принес минут, наверное, через 25, может быть, но, ну, в принципе, время на раскачку есть, как вы знаете, так что нормально. Ребята, а вот приятное отличие от посещения ресторанов в Америке. Посмотрите, вот я сейчас много себе заказал, у меня осталось, ну, собственно, я стейк этот не съел даже. У меня осталось. Я говорю, можно с собой? Они там консилиум собрали, говорят, чего, как. Я говорю, бакс, есть у вас бакс, я хочу домой взять. Они такие, а, да, да, можно. Я думаю, может, в Турции нельзя так делать. Вроде бы в Америке так все делают. Да и в России, я помню, делают. Они говорят, да, да, можно, да, поняли меня. И говорит: нет, давай. И берет, еду мою, забирает. Ну и сам кладет, как в России. Так в России тоже делают. Сам ее укладывает. Ну там ушел, на кухню и ее складывает. Так и должно происходить. А в Америке нифига не они так. Они все дают этот бакс и говорят: ну, на, складывай сам. И ты сам складываешь. Понимаете, да? То есть, когда тебе приносить, они приносят, а потом. Ты сам складываешь. Ну, такая вроде мелочь, но приятно. Смотрите, это какой-то прям рынок здесь, и вещей очень много. Очень много. Но я думаю, что, наверное, все-таки это не главный рынок, да? Есть, наверное, где-то большой, может, торговый центр. Потому что вот как здесь, например, штаны мерить сейчас? Невозможно же. Да, кстати, ребята, вот эта еда вышла на 48 лир, то есть 480 рублей. Я ему дал 50 лир, и он счастлив был. Просто невероятно. Счастлив, веселился такой прям Мне это нравится, ребят, кое-как свой отель нашел Вот он, Mercury Hotel Кое-как Навигатор здесь вообще все сбивается, неправильно показывает Я вот сейчас заселяюсь в отель, называется Мариот Я вам честно скажу, я вроде бы Ну, во многих отелях был Но я такого сервиса еще не видел я, Мне было неудобно вам снять, показать Я зашел, они сразу По-русскому, во-первых, говорят, отлично Отлично, говорят. Видимо, и у них тут не берут других. И по-русскому, и по-туркскому, и по-российскому, и ой, по-английскому. Видите, все в золоте, все в золоте, как вот у Путина на аквадискотеке, поняли? Ну ладно. И в общем, во-первых, она по-русскому говорит, отлично просто. Во-вторых, мне перезвонил, сейчас скажет. Алло? Угу. Да, отличный номер, отличный. Спасибо, до свидания. Прикиньте, что? Короче, ну жесть просто. Я вам тоже, если нужно будет, я этот отель вам скину. Стоимость около, ну, около что-то 100 баксов вышла за день, за сутки. Но, блин, с таким уровнем сервиса я вообще больше нигде не хочу жить. Они говорят, а вы там насколько, типа, к нам? Я говорю, ну, слушайте, даже меньше, по-моему, до, до 80 баксов. Я говорю, да, слушайте, посмотрим, если понравится, я говорю, я останусь еще у вас. И она сейчас звонит, говорит, вам номер понравился, все хорошо, в любой момент звоните, если что-то нужно, еда, breakfast включен, там у них есть, в отеле есть ресторан, в ресторане все тоже кушают, там цены, говорит, у нас нормальные, breakfast включен, вот пожалуйста, телефон, позвоните, если что-то нужно. В общем все такое, так она обходительная, все такое прям. Любые вопросы, пожалуйста, приходите, не стесняйтесь, задавайте. Не привыкли так, ребят. Наверное, я поеду домой все-таки в Россию что-то. Что-то здесь не так, какой-то подвох есть. Наверное, я поеду в Ершов, где родился, там пригодился правильно. Погнали домой. А Еще смотрите, какой у них здесь внутри. Вот есть лифт, пожалуйста, можно на лифте доехать. Сейчас лифт приедет ко мне. Такая вот красота, такое лобби. Это еще не лобби, лобби внизу, но ну, это типа придворовая. Маски у них есть, они говорят, берите, пожалуйста, маски, если говорит, вас не затруднит, одевайте две. Кстати, спортзал там еще внизу есть. В общем, сервис, конечно, хороший. Представляете, да? Я как будто бы реально не в Стамбуле нахожусь. Выходишь, здесь вот такое вот, все. Шум какой-то, гам. Я туда зашел, я сейчас выхожу, на Евгений, хорошего вам дня. Я говорю, да я вернусь еще сейчас. Она говорит, как сумки, сумки принесете, но либо у них помощники есть могут Я говорю, да я сам принесу. Она говорит, давайте мы их санитайзером обработаем. Потом по поводу масок, говорит, если вам не сложно, говорит, это, одев, берите каждые 4 часа, меняйте, у нас есть все маски. Если можно, говорит, меняйте, одевайте по две, говорит, маски. Я говорю, я нашел парковку здесь. Она говорит, о, вам крупно повезло. А кстати, вот знак, ребят, смотрите, который запрещает стоянку, видите? Так что я, наверное, там все-таки не могу стоять. Или могу. Хотя я не должен здесь смотреть, я же оттуда еду, правильно? А еще она, ребят, сказала мне, что это старый город. Это старый город, и здесь, говорит, с парковкой тяжело в старом городе. В новом городе все нормально. Здесь буквально через мост уже новый город. Я говорю, ну платная-то есть? Она говорит, да, платная есть, нужно будет туда проехать. Но она сказала, что с 6 вечера до 10 утра все равно у них бесплатная парковка, и я могу там парковаться, представляете? Поэтому даже мне ничего не нужно платить за парковку. Короче, вариант просто мне очень нравится. Посмотрим, как там будет спаться. Но, по-моему, просто идеальный вариант. Ребята, она дезинфекцию мне сделала. Таким пылесосом все сделала. Смотрите, ребятки, кто-то баньку затопил. По-черному. Видите? Я так тоже раньше в Ершове топил. Это мы еще, ребята, еще в городе, еще в Стамбуле. Немножечко... Немножечко выехали, какая вонища здесь, я даже стекла закрыл, чё-то он там прям нормальными такими, нормальным сырьем топит баньку. Менты! Фух, пронесло. Ребятки, нахожусь сейчас в аэропорту, пытался припарковаться на стоянке, чтобы как у людей все было, не получилось. Ездил, ездил вокруг, по 10 минут каждый круг ездил, я так и не понял, каким образом туда заезжают. Но вот припарковался как все. Вроде бы здесь можно, там было написано, что это специально выделенная, вы, выделенная линия для того, чтобы забирать гостей. Единственное, не знаю, могу ли я пойти встретить, можно ли от машины уходить, кто-то на авариках стоит, я не знаю, зачем аварика нужна или нет. Да нет, наверное, я же не сломался. Ну вот VIP всякие встречают. Я думаю, что между ними брошу. Никуда на не день, в принципе. Поэтому пойду искать гостей. То есть она вот как удобно. Я на первом этаже был, на нулевом. Поднялся сюда. И здесь уже получается вот то место, где я, где я пребывал. Вот те ворота. А здесь, соответственно, люксри лакшери только такси. Видите, люкс, люкс, люкс, везде написано. То есть, по всей видимости, сюда не приезжает ни Uber, ни вот этот... А, Yellow был, Uber, наверное, не приезжает, Yellow он стоит. А Uber, соответственно, приезжает еще выше, на третий этаж. А в прошлый раз, когда я у таксиста спрашивал, ребята, а где седьмой гейт и третий этаж, они мне сказали, о, тебе надо бежать, да поехали с нами проще, не надо, поехали с нами. А на самом деле вон там седьмой, Он четвертый уже, пятый, шестой, седьмой рядом. А я сейчас вообще встречу человека вот здесь, и мы вниз просто спустимся, и там моя машина. Короче, все, разобрался. Ребятки, время 9 утра. Или даже 9.30. Народу не так много. Видимо, турки любят спать побольше. Наверное, не знаю. Да и погода еще неладная. Вот эту вот улицу закрывают с 10 до 6 вечера. А с 6 до 10 утра я могу здесь ставить бесплатно. Иду на завтрак, посмотрим, как там у них завтраком. Короче, история такая. Вот здесь дают завтрак. Сказали, что сейчас дадут яичницу еще. Пока только... То, что имеем. Всякие соки, там, водичку, кофе. Ждем яичницу. Короче, ребята, смотрите, сколько мне одному дали. То есть мне это надо все как-то съесть вообще неизвестно как. А еще сейчас йогурт сказали, что принесут. А, он уже, кажется, пришел, да? Да. Ага. Отлично. Да, вот видите, еще фруктовый такой... Красота. Thank you. Вот такая вот красота. Как съесть, непонятно. Я говорю, мне дайте две порции, а лучше три. Так что он говорит, ну пока две съешь, потом принесет. Короче, история такая. В отеле необходимо было сделать код, специальный код. Вот так он выглядит. Код, который будут проверять в торговом центре. Вот сейчас в торговый центр пришли, посмотрим, будут ли проверять. Да, вроде будут. Сейчас посмотрим. Да, они его у всех проверяют. А, в общем, вон цифры. Вот цифра 6, 3 и часы. А время, по всей видимости, неправильно указано. А где минутная стрелка? Видимо, здесь минуты... Так, такой мелочи, как минуты, не существуют. По часам время идет. Вообще, такой вот красивый торговый центр. Лифт у них есть. Есть раз, два, три, четыре, пять. Пять этажей. Когда их все обходишь, непонятно. Но будем стараться. Короче, ребята, в вот торговом центре сейчас находимся. В Стамбуле, вы знаете что хотелось бы отметить, что да, есть люди, которые как бы вам будут помогать в случае, если это будет необходимо но сами они свои услуги не навязывают заходим в любой магазин есть люди, стоят, смотрят, здороваются с тобой и это на самом деле мне даже больше нравится нежели когда захочешь сразу тебе а что, чем тебе помочь, а куда, зачем ну в Америке, например, я помню так, я заходил постоянно в магазин и, кстати, подходили, а что ты хочешь, что тебе сказать? а давай то, купи это а здесь такое них, хотя казалось бы, наверное ну наоборот, этого стоило бы ожидать на рынках это происходит, торговый центра нет. Ребята, такую куртейку прикупили. Плюс я не знал, что оказывается, можно каким-то образом еще и возвращать денежки. Он говорит, такс регистрируйте или не регистрируйте. Такс фри какой-то. И там поэтому я буду в аэропорту. Ну, вы, наверное, все это знаете. Это я колхозный мальчик. Там можно еще и вернуть какие-то там проценты. Вместе с вами был возвращать, я чек взял. Вот такая у меня теперь. Очень модная турецкая. Она на самом деле не турецкая, но в Турции я и купил. Будет что вспомнить. Здесь еще кое-что покажу. Короче, ребятки, мы все еще входим по вот этому торговому центру. Я забыл, как он, к сожалению, называется. Самый большой торговый центр, как я понимаю, в Стамбуле. Поэтому, если он вам будет нужен, заходите. Все, что хотите, все магазины работают. Процентов 20 может быть закрыты, Да, есть некоторые. Но красота просто. А главное, что сервис, ребята, такого действительно в Америке нет. Я компенсирую все свои потери и неудачи которые э, у меня были в Америке, тем, что вот сейчас закупаюсь, буквально зашел купить себе только куртку. Так вышло, что э, какой-то свитерок, маечку, ботинки у меня теперь такие модные. На самом деле, такие ботинки у меня были в Америке. Я, мне они даже не нужны были сейчас. Я смотрю, блин, у меня же такие были. А я где-то их потерял, их не украли. А где-то я куда-то переезжал, я не знаю, куда-то пошел босиком, что ли, я ушел от кого-то, не знаю. Короче говоря, просто красота, а главное сервис просто на высшем уровне. Вы уже писали мне о том, что ну типа там да, вообще ты очень удивишься, и это правда. В Америке, вот, кстати, когда вы приходите в магазин в Америке, вам там ну да, там иди там, а ща, там иди померь там себе. А сейчас вообще закрыты примерочные, то есть я даже и примерить не можешь. Здесь, во-первых, все открыто, а во-вторых, у меня вообще такого никогда не было. Он подходит сам и начинает мне шнуровать ботинки, мне даже так стало крайне неудобно что мужик мне какой-то зашноуровывает ботинки потом я думаю, ну, наверное, так должно быть тем более, что я их не умею красиво шнуровать. так что не стал его отгонять Такие дела, идем дальше, путешествуем вот такая красота посмотрите здесь, так что Стамбул Цивахир, что ли, Ребятки, смотрите Мигрос, помните, я вам показывал, мне еще говорили, что это большой магазин красивый а я зашел в центре города, в какую-то маленькую забегаловку, оказывается, действительно есть у него отделение и большие, огроменный магазин Видите, все, что хочешь здесь, как Walmart, типа, в Америке. И продукты, пожалуйста, и все-все-все, что угодно. Сейчас походим. В общем, смотрите, ребятки, мандаринка 1 килограмм стоит 6 лир. 60 рублей, значит, 70 рублей, потому что 69 лир — 69 рублей. Авокадо — это, наверное, штучка, Адет. написано, Адет 10 лир. Да, вот, пожалуйста, клубничка. А цена за килограмм — 189 рублей, ребят. Это 13 рублей вот эта маленькая тарелочка. Не 13 рублей, а 13 лир. На 10, короче, умножаем. Че, еще, еще? Вот эти 120 рублей. Вот, пинэппл. Это нас 11. 110 рублей. За штучку, как я понимаю. Ну, в общем, вот по мясу что здесь. Салман, смотрите. 94. 940 рублей за килограмм. Ну, вот еще один салман. Это уже 1000 рублей за килограмм. Не знаю, сколько в России стоит, ребят, напишите. В Америке я тоже не знаю, сколько стоит. Смотрите, какие солени, бочки такие, маленькие бочонки. Какие-то колпаки нашли, не знаю, что это делать. На может, чтобы, <смех> чтобы когда работаешь, например. Вот смотрите, написано Сихо Engine. Engineer Dead. Дайте мне Сихи Engineer штук 5. ребят, вот этот хес код делают абсолютно все, даже местные. Даже местные делают этот код и предоставляют его. На самом деле там ничего сложного, ребят, не нужно переживать, так как некоторые писали мне, что там хес-код, и у меня друзья там, которые едут, тоже говорят: типа, блин, прочь, большая проблема. сим карту надо купить. Вообще ничего не надо. На свой отель, на ресепшн обращаешься, они вам делают. Вообще нет никаких проблем. В общем, ребятки, шли мы, шли к башне. какую то башне. Это я, как обычное название, но попозже все мы вам расскажем. Потому что завтра у нас будет прогулка с экскурсоводом-турком, который все на высшем уровне расскажет лучше любого экскурсовода, как он обещает. Посмотрим. Короче, шли бы-шли бы по этим улочкам страшным, вверх-вниз, и вдруг начался дождь, а зонта нет. Посмотрели, нигде их не продают, Подают какие-то тряпки, носки вам продают, маски, естественно, все, что хочешь. И да, дождь еще по-прежнему идет. Быстро забежали в первопопавшее заведение, и вот такое вот, как обычно, уютное уютное местечко, где приветливые люди сидят, напоили нас чаем, с булочками. Сейчас чуть-чуть погреемся около батареи, пойдем дальше познавать мир короче, ребятки оказывается, мне уже написало, я не знаю человек 5, наверное, моих подписчиков и друзей что мне необходимо съездить в Турции в ресторан Нусрета оказывается, вот этот мужик который а, вот, вот так вот вот он все солит, так вот изысканно готовит всякие разные блюда, Миско. он сам, зовут его Нусрет а он сам живет или родом из Турции. И вот у нее есть здесь рестораны, есть в Майами рестораны. И мне, мои друзья, сказали, что я сто процентов должен побывать это у этого Нусрета. И в этом ресторане, потому что в Майами это все типа очень дорого, а здесь можно себе позволить. В разы дешевле, друзья сказали. Ну, едем к Нусрету, делать? Ребятки, попали в такой момент, когда вот эти все рынки, они закрываются. Ну, видимо, не знаю. Все, рабочий день закончился, в 4 часа. И, соответственно, товары они из своих магазинов, наверное, чтобы не обворовали, выносят. И все, это, у них такие правила. Это вот везде так. Я уже покатался часа полтора нами по этим пробкам. У них такие правила. Они просто грузовик паркуют, ну, им реально негде его поставить. Все. И загружают, все. И пока не загрузишь, мы не поедем. Там много машин собралось он сзади. А ничего не сделаешь. Можешь сигналить, но вот, о, закрывают. Видите, как хорошо вот такое вот место, кайфовое, конечно, оно, когда можно сидеть на улице, согласитесь. Сейчас погода не очень, поэтому, к сожалению, не получится это сделать. Сегодня они только открылись, потому что по закону сегодня разрешено официально работать кафе всем заведениям. Все, кто сейчас работал до, они работали неофициально, а вот сейчас можно официально до 7 вечера. Короче, как обычно здесь много хуки, курицы. Это не исключает того, что у них типа хорошее меню, сейчас все это будем заказывать, кушать. Такие дела. Он увидел, что я фоткаю, он говорит, вы можете наверх пойти пофоткаться. Здесь вообще красота. Представляете, как здесь ну летом или по крайней мере даже сейчас, но когда погода классная. Виды, конечно, сумасшедшие. В общем, ребятки, знаете, что я забыл сказать? Что я купил себе, ну, понятно, вот такой вот свитерок, как его назвать, водолазочку, которая пойдет под вот эту куртку. А еще он спрашивал, а нужна ли вам черная водолазка? Я сказал, ну, черная не нужна, черная не очень так смотрится с этой курткой. И когда я уходил, он говорит, ну, вот тебе черная. Я говорю, зачем? Он говорит, это подарок. подарок. И бумажку дал. А еще я ему дал, там, у меня просто сдача была, 10 лир. Я ему дал 10 лир, и он, чего? А, ему так стало неудобно их брать. Я думал, что я перепутал, я пока не могу быстро сочетать. Думаю, блин, я, может, что перепутал, ему вместо там, 10 лир, 1000 лир дал, или там, в переводе в рубли, вообще какие-то огромные деньги. Вроде бы нет. Думаю, все нормально, перечитывал. Но он так в восторге был, блин. Ну вот так, теперь у меня есть два свитера. А свитер, кстати, стоит, смотрите, цена даже есть. Вот он по акции стоит, типа он стоил 300 лир, 3000, а так стоит 200 лир сейчас. 2000 рублей он взял, подарил. Сейчас дальше вам покажем. что еще у меня есть? У Вот такую я купил, вот это мне больше всего нравится. Блин, как маечка. А самое главное, нет проблем с руками. Руки какие-то, какого обезьяны какие-то. Не, не получается подобрать ничего. А, майка. Нормальная майка, 279 лир. То есть, ну, десяточку прибавляем, получается рублей. В доллар-биллионе вообще копейки, правильно? Но зато какая красивая, какая четкая. Куртку и ботинки. Это я уже не помню, сколько стоит. Но, короче, все. В принципе, все хорошее, все красивое. Ребятки, а еще дали вот такой сундук подобный, но ну, это понятно, они всем дают. Я, наверное, сюда старого бы сложил. Плюс дали ложки. Я вообще ложки не видел в Америке. Причем две дали. На каждую ногу своя ложка. В Америке еще и ложками никто не пользуется. Ну, по крайней мере, я не помню, что. Еще какой-то крем для бресья. <смех> Нет, это не для бресья, это для обуви. Чистить обувь, как я понимаю, правильно? Да, и плюс еще дали вот такую пудру для глаз. Причем она тоже стоит 17 этих самых местных лир. И они ее тоже бесплатно дали как подарок. Ну, короче, вообще красавцы, что туда не сходить? Причем такой классный, такой модный магазин был. Зашли и сразу там и то, и то, и то, и всего, и подарки вам, и копейки стоят, и мы рады, и веселые ушли. Короче, такой вот магазин зашли, где сладости они готовят. Я не представляю, ребят, сколько труда это все занимает. Все нужно приготовить. В общем, такой красивый магазин, красивое блюдо у них. Сейчас иду гулять, а вечером зайду. Что-нибудь возьму. А здесь посмотрите, какое количество. Вообще невероятно просто. Hello, <laughs> просто невероятно. Beautiful. Смотрите, как много и какие разные. Меряют температуру на входе и все. Ребята, я теперь могу экскурсии проводить людей переводить в этот храм. Не храм, а мечеть. Да, мечеть. Самую большую мечеть. Я из нее в прошлый раз здесь Фоточки, видео делал, в Инстаграм, публиковал, посмотрите, кто не видел. Самая большая мечеть, она была построена в 2019 году, вмещает до 63, по-моему, тысяч человек, представляете? Просто огромная. Я вот пришел сюда уже второй раз, плюс еще потом еще раз хожу с друзьями. Просто невероятных размеров, я не знаю, сколько здесь высота. Дом где-то, наверное, думаю, с 20-этажку, может быть, 15-этажку. Ну, короче... Красота невероятная просто. И еще приду снова обязательно. А сегодня, видите? Люди от фотографов всякие стоят. Видео снимают. С ума сойти, реально место топовое. Сюда просто надо водить туристов. Завтра встречаю друга, 100% сюда приедем. После завтра встречаю еще друга, 100% сюда приедем. И так далее. Через два дня еще друзья приезжают, потом еще друзья. Все сюда поедут, 100%. Офигеть просто, ребята, с ума сойти. И вопрос даже не в... Кто-то мне в инстаграме писал, там, веришь ты, не веришь, в кого веришь. Во что веришь? Это дело совершенно, ребята, второстепенное. Просто посмотрите, какая здесь красота. И с этим, я думаю, не поспорит приверженец любой из Вер. Просто невероятная красота, ребята. Посмотрите, какой здесь вид. Черт возьми. Смотрите, мост. Весь город как на ладони. Днем, конечно, такого вида нет. Ну и сама атмосфера. Ночью, это, конечно, такое что-то завораживающее что-то таинственное красота